Mm. <music>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 В целом, Эмиль Альденбург не верит, что биткоин станет валютой для повседневного использования. Но при этом он до сих пор не выставил свой биткоин-адрес, где находятся данные о продаже его криптовалюты. Все это делается для того, чтобы люди продавали свои биткоины дешевле, а акционеры, более опытные и осведомленные, смогли зайти на рынок с минимальными затратами. Прямо у меня